Так, всем добрый день на данный момент ваше внимание предоставляется импульсный блок питания фирмы ребетон на 5000 миллиампер или 5 ампер так что он себя представляет поставляется вот в такой упаковке то есть рассчитан на 5 6 7 ,5, 9 12 3 с половиной 15 вольт так, единственное 5 ампер только до 12 вольт. То есть есть 8 различных штрихов подключения. Там с выбором полярности плюс-минус. Так ну и вот технические характеристики, то есть. 13,5 15 вольт на 3,8 ампер предназначено с 6 до 12,5 ампер так ну, показан принцип работы данного устройства то есть самое главное определить полярность какая необходима то есть либо нужно найти рекомендуем фирмы производителей различного оборудования либо там для ноутбуков либо для электрического какого-то оборудования ну, в моем случае это будет использоваться для light освещения кольцевой осветительный прибор и YONGNO 608 rgb так как он будет работать в паре То есть смотрите видео распаковки данного лет освещения так ну и давайте посмотрим что находится внутри упаковки так ну здесь находится эти вот 8 вариантов подключений штекер блок питания и инструкция по эксплуатации так вот варианты подключения плюс минуса. ну в моем варианте это левый вариант подключения. идет внутри а снаружи минус то есть есть обратный вариант внутри минус снаружи плюс так здесь находится 6 вариантов разъемов подключения ну и ключик изменения вольтажности то есть от 6 до 15 то есть ну вот здесь вот стрелка указывать какой вариант необходимо причем эту стрелку нужно совместить со стрелкой на штыкере так вот 4 так и еще четыре варианта для подключения вот у меня подходят вот эти два чаще я использую вот этот крайний. То есть, ну и на каждом вот, кстати указано с этого варианта минус в центре плюс снаружи. А здесь когда подключаете плюс внутри а минус снаружи. Так, ну и сам блок питания. Есть, крепление проводов при помощи стандартной липучки. Так, ну и длина где-то 1.8 полтора метра. То есть вот лемое подключение. Здесь плюс-минус. Так, есть фильтр. так ну и здесь тоже кабель где-то полтора метра также на липучке удобно сам блок питания так ну и вот при помощи этого ключа вы устанавливаете тот необходимый вольтаж какой вам необходим для подключения соответствующего оборудования есть, ну, мне надо от 8 до 12 то есть вот эти три варианта использовать есть, производитель рекомендует от 8 вольт до 12 то есть вот эти у него три варианта подходят и причем именно на 5 ампер вот 13,5 и 15 уже идут а, 3,8 ампера ну или 3800 миллиамперов то есть 60 ватт потребление так вот такой вот блок питания то есть он рабочий проверим так ну и год гарантию дает производитель так Всем спасибо за внимание, кому было полезно данная распаковка. Так, до следующих распаковок, всем удачных покупок, до свидания.